Если можно до вас вернуться, Калиласка, вы назиральники, так? Так, романские назиральники. Романские назиральники. Что вы заважили, что зафиксировали? Ну, все будем у спровоздачи, глядите у спровоздачи, потому что мы так только за своим кавалочком сочим. А особисто никаких провокаций, и небезпечности, недореченности? А особисто мы не бачили. Все доброе. А, а так, так, все добро. А уже потом. Доброе, да. дякую, будем да. глядеть. Да. Дякую. Ну вот, э, мне кажется, что назиральники зиральники Белорусского комитета наш мат больше симпатично оховывается парадок и фиксирует, когда что отбывается, чем супрацовники АМОНа у черным. Яких тут великой количестве привели и за услуги, которых э, админи... э, организаторы демонстрации должны заплатить 15 миллионов белорусских рублей.